И всем привет, с вами как всегда, Пиксет, и сегодня мы посмотрим, как бы в World Box выглядела бы война между Россией и Украиной. Да, как-то странно звучит, Ну ладно. Ну а я Honor, я проверю, как это работает на самом деле. И чё ж, поехали, получается. Запускаем. Этот, X5. Все. Давайте посмотрим, что произойдет. И посмотрим наши правила, мировые законы. Дипломатия, восстание. Так, гневные жители. Так, вот это нам надо включить. Ну и, собственно, думаю, все. Давайте посмотрим на территорию России и Украины. Да, что-то Украина пока что по России. Но у России сейчас будет больше территории, чем у Украины. Да. И у нас и так включено X5. Основано новое поселение в России. Так, стоп. Давайте посмотрим. Так, это Москва. А это будет Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Все. Пожалуйста, дальше. Так, ну вот Россия наша. И Она уже больше занимает территорию, чем Украина, если посмотреть. У нас всего население 126 людей. Что-то они пока что не хотят как-то это расширяться. Ну ладно. потом омега дождь дельта дождь ну дельта дождь вот это все да и мы сейчас вот эти вот так у нас развивается пока что россия потом вот здесь у нас украина а здесь крым ну, примерно я сделал как карту я хотел так теперь мы можем еще я думаю что вы не против если я дам это небольшой буст а, россии вот вот такой вот но что мы же должны выиграть по сути я им дал всем ускорение уск... ускорение теперь они еще быстрее да ну что-то население пока что не хочет россии в украине уже население растет о, у них остановился новый это, поселение, назовем мы его Харьк. Я просто называю в честь городов, которые я знаю. Так, ну в России территория пока больше, но Украина уже развивается, и у нас у всех уже есть армия. Так что, -то... а нет, в России тоже начинают? Но я думаю, нам сколько там новых поселений. Я не успеваю просто. Сейчас мы назовем городы, которые я знаю. Архангельск. Архангельск. И пускай это будет еще. Какого? Какие еще города-то есть? Сейчас вспомню. пу пу пу пу, -пу. это будет у нас этот, как он? Не, не Крым это будет. Ладно, это будет у нас, как он? Это у нас будет... Новосибирск. Да, я вот эти... Видите, какие еле-еле городов... Что-то она как-то отстает, я замерил. Поэтому нам надо еще больше этих наложить на них эффектов. Вот этих кофе. Да, чтобы они еще быстрее это делали. И все. Надо прям помочь России. Так. но ну, мы уже все сыпем, сыпем, сыпем, сыпем. В общем, все, мы уже... Все, они уже начали обгонять. Вот, поэтому я считаю, что нам надо уже, как его, то, что, то, что нам надо, это, как его, божественный цвет. Ладно, в России тем временем уже на 85 жителей, ну, короче, в России уже все начало расцветать, но... Мы не увидели еще этого какого. Опа, в Украине опять новое это. Давайте мы назовем, как там, как тебя назвать-то. Давайте назовем это какого. Что можно назвать? Давайте назовем это город... Или нет да так культуру вот так все теперь мы можем продолжать и пока что если мы соединим по сути все это у нас получится очень хорошая комбо я думаю что пора активировать россии зиму потому что это будет оригинально потом укра и сколько в этом поселении на в общем, давайте мы эти поселения назовем как-нибудь уже. Назовем... Э, первым мы назовем Павлова. Павло. А второе мы сейчас назовем Нижний Нижний Новгород. Вот так. А тот мы назовем. Просто Новгород. Вот. У нас новый территорий. Имя у России развивается очень сильно, но Украина не отстает. И давайте посмотрим, что у нас там по знаниям. Опа! Они уже порты изучили, а эти Они уже порты изучили. У них еще ничего нету. Кажись, Россия выиграет эту войну, так как мы немножечко им это ускорили. Ну сейчас Украина тоже это, чтобы она не отставала, тоже немножко ускорим. Да. О, первый корабль поехал. Сейчас, кажется, будет новое поселение, скоро будет война за этот остров. А еще нам по сути же так. Давайте мы сейчас сделаем на этом острове. Сейчас мы поставим на паузу игру. Заспавнить здесь кого-нибудь еще, вот, например, кого-то уже другого, например, давайте эльфов. Так, давайте вклюем это время на единицу поставим, рубим, потом это были основаны несколько государств все, и они пускай вот здесь будут просто, я не буду даже их называть, мне все равно как-то, они по сути их должны одолеть. Так, а теперь мы ускоряем опять в X5 и смотрим, что у нас получится. Да, и так как у нас это, эльфиновички, мы должны им это, дать ускорение, чтобы они быстрее развивались. Так, все. Просто накручиваем, чтобы они быстрее бегали. По Украине еще немножко подцепим. О, у нас снова поселение открыло. О, целых два. ⁇ -мо ⁇ Давайте их мы назовем... Как их назвать? Назовем, пускай их... Первый мы назовем город... М -м -м -м -м. Блин. Пускайте, этим... они будут просто пустыми. А, мы не можем делать пустой. Первый город точка, а второй будет у нас... двоеточие с вот таким вот с маленьким и тут то же самое мы сделаем поставим игру на паузу чтобы и удалим вот это клонистов все в игре установлены новые правила теперь вы не можете создавать новые поселения так, ну все также я считаю, что вот эта вот территория немножечко лишняя, поэтому мы сейчас сотрём ее, а Как её стереть-то? Все, мы вот так вот сделали, чтобы в России не была слишком прям большая территория. А еще я думаю, можно Украине немножечко территорию увеличить. Конечно, она немножко потеряет вот это ресурсов, но все равно там еще и порт потеряет, да-да-да. Зато получит хорошую территорию. Теперь у Украины еще больше территорий, но у России все равно больше. Думаю, Украине это много, поэтому мы сейчас еще немножечко это подсотрем. Так, у нас у нас эльфы уже разживается потихонечку. У России тем временем почти 1000 человек, а у Украины только 250 практически. Но мы ему решили, чтобы у них это, немножко территории были больше. Давайте сделаем города. И мы сейчас... Он еще одно новое поселение. Ой, мы назовем его какого? Да, вот так мы его назовем. И вот сейчас вы видите все населения, все, все вот эти поселения, не обращайте то, что там это. Вот это вот. Я просто не хочу это переименовывать. И вот так выглядит культуры. Территория культуры. У Украины вот так. Вот это большая разница на самом деле. Что такое культура вообще, я не понимаю. Ну ладно, это... Пофиг. Пока Россию... Если... Они что-то не хотят пока что это никуда ездить, поэтому я предлагаю соединить Украину с Россией, вот это вот все. Соединить маленьким э, почвой, там, не знаю. Вот такой вот. Мне слишком мало. Вот столько. Вот да, соединяем вот это с вот этим и вот это с вот этим. Все, и у нас появились новые эти. Сейчас все будет зарастать успешно. И это как его? Сейчас мы это будем делать. тут ухарашивать так сейчас. бум да и территория россии уже граничит с другим государством уже эльфов эти посмотрим вот они тут бегают но пока что никто не хочет торгаться а кстати мы должны сделать так чтобы эльфы воевали против всех для этого нам надо применить одну такую фишечку, называется злоба, заставлять королевство, воевать. Мы делаем самое агрессивное вот это королевство, которое объявит всем войнам. Во. Теперь все будут нападать на это государство. Мы России, все нападут просто, сейчас будут идти. Да, наша задача чтобы все воевали с друг другом. Поэтому мы выбираем самую гигантскую кисточку. И выбираем вот это, вот это, вот все, вот это. Мы выбираем. И все, у нас все государства теперь воюют с друг другом. Можем теперь посмотреть с Россию, что она теперь со всеми странами, и теперь они разносят сейчас вот это, вот все. И уже это... Всё, мы заключили мир с этими с украинцами но мы сейчас им перекроем проход просто возьмем просто перекроем проход так. мы сделаем мелководье просто возьмем и все вот это перекроем да, теперь там нет никаких эльфов, на самом деле. О, ну, ладно. Украинский, нет, все. И тут, смотри, вот такое мелководье, и мы сейчас выявляем войну. я предлагаю разделить украину еще на выберем сейчас территорию киева донбасс теперь стал отдельным государством все И теперь мы воюем против всего этого. И все, и Донбасс стал украинским, а до этого он был этим. Я, конечно, не понимаю, как они собираются что-то либо делать. Но... Ой, ой, ой! Вы посмотрите сколько у нас тут всяких этих кораблей, но они почему-то никуда не хотят уплывать. Ладно, мы в общем заставили их, все они, они сейчас должны по сути расползтись по территории, но они что-то не хотят. Поэтому, поэтому мы можем вот эту вот фигню вот сделать, вот это вот все. Так, тут немножко лишнее. Океан делаем, берем. Опа, опа. Ого-го-го-го. Думаю, пока что мы опять закручили. <звук> да, ну. <звук> тут происходит вот такая ситуация. То, что тут. Украинчики здесь пришли к, к Украине. что-то забыли, около корабля трутся. Да, мы сейчас... Снова надрывим их на друг друга, но... Опять... О, сейчас мы посмотрим, кто выиграет в этой войне. Потом мы опять отсоединим Донбасс. Сейчас мы отсоединим Донбасс. Донецк мы от них усоединим. И все. И сейчас будет очень сильная война. Ух, что? Подождите. Если вы хотите сказать что... Украина захватила территорий? Как так оно у Сибирцы? Как? Но сейчас они будут это... Мы сейчас можем сделать это. Мы можем вообще тут всех натравить. Донбас стал российским, как и по истории. Да, еще я хочу делать кое-что другое, поменять правила, убрать границ. Все, теперь <laughs> нельзя это воровать границы, искав нельзя воровать. Как так? Как так? Давайте мы сейчас возьмем и превратим это все в отдельное государство. Ладно, мы уже Харьков сделали. Осталось сделать. Хотя ничего уже не осталось. Осталось сделать. Да, и осталось сделать. Теперь можем включить напал, и теперь у нас появились вот эти государства, и у нас теперь Новгород-Новосибирск с вот этой улыбочкой стала отдельным государством, но Украина теперь не существует. Oh yeah. Давайте посмотрим государство. Вот Украина стала отдельной. И России стало намного меньше людей, но я хочу сейчас сделать вот так, и и потом мы сейчас берем вот это все, мы засыпаем вот это вот всем, все мы обмазуем. вот это вот все. вообще ничего не осталось, е -мое. У А теперь все стало отдельными государствами, но мы сейчас сделаем так, что наши государства стали могущественными. И поэтому мы сейчас возьмем и вернем. И для начала мы возьмем вот это зеленое государство и сделано так, чтобы его захватили все. да, вот теперь мы делаем так, чтобы тут это уничтожили вообще это государство, все. потом мы опять берем вот эту чтобы она, чтобы она воевала со всеми, ну мы вот тут, тут немножко помешаем, да угу. Теперь весь мир воюет против всего мира. Давайте посмотрим, выдержит ли наша территория. Да. Пока что очень сильно. Че, наши... О! Они захватили. Эти скоро. Все, я включил воровство границ. А лучше я выключу, кстати. И теперь мы сделаем еще появление животных. Добавим, чтобы для ради... И все. Сейчас Россия снова растет. А Украина, видимо, уничтожит. Мы должны спасти Украину, поэтому мы сейчас должны Должны использовать такой силой, как пластик, Где он всю жизнь для лица земли. И мы стираем вообще вот это мы тоже стираем можно было даже и побольше стереть Ну и без него no, мы сейчас накликаем украине все и пуск все отлично теперь нам надо уничтожить вот эти все да они тут вообще сильно воюют мы сейчас опять берем наш пластик. И вообще убираем вообще прям... Вообще-почти всех людей здесь. Прям делаем очень маленькое колго, чтобы быстрее справиться. Ну и так. Нет! Стоп. Включено, раз выключено. А как они тогда запутили? Мы сейчас должны отбить. Стоп, чего? Короче, мы сейчас берем просто. Я думаю, это будет честно. Если я опять им подстру, там не знаю вообще. Все, сделал очень маленькое государство. чтобы они его до конца уже захватили, вот это вот. Что-то они не хотят, поэтому. Поэтому я просто предлагаю вам уничтожить полностью. О май. Все, они сейчас захватит О, Россия уже тут это разборки делает. Если не убивают последнего... все. Россия отвоевала все свои границы. Да, только от городов ничего не осталось. Да. И на них идет еще вот этот... Да, Украину опять мочит. -ч ж, вы так тупите. -то? Так, мы сейчас опять реально даже сама игра говорит что украины тупые власти все мы опять уменьшаем, уменьшаем. вот И вот с таким всерьез она опять проигрывает <смех> <смех> Надеюсь, только хватит, и во, Все. И теперь мы должны вынести сути. У России вообще мало людей осталось, но они выжили. Сейчас вот это королевство сдохнет, и это тоже. Надеюсь, Украина справится со всем. Что-то они не хочет это. Мы можем посмотреть всю историю мира. Что-то они не хотят особо выиграть так-то, ну. Поэтому мы сейчас с трем просто возьмем. И с трем, получается... Ну, нам надо вот так сделать просто. Чтобы не это... Вот, и в России уже тут это, начали эффективничать. Но мы тут им еще кофе их. Чтобы они еще быстрее развивались. О, и тем временем... Да, Украина захватила. Теперь мы можем включить просто границ. Сейчас Украина, еще вот это, ЗПА-3. Все, они захватили все, все свои территории, остались только в России. Посмотрим, какие Донбасс, Харьков и Киев остался живых. А в России только вот эти города. Кстати, мы теперь можем это снова переименовать это в Новосибирск. Новосибирск. Все. ныне это Новосибирск, а не то, что было раньше. Стоп! Я не понял. Мы же договорились типа, по-другому. Вот так мы вообще хотели сказать, все. Угомонитесь, Порось. Все, надеюсь, они угомонятся. И мы сейчас ждем. Я хотел сделать так, чтобы в Украине. Давайте мы Донбасс найдем. И сделаем его как отдельным царством. Вот на паузу. Так, потом где? Не надо. Вот Донбас. И мы сделаем любую. И теперь Донбас просто как отдельное государство. Все, мы сделали снова Донбасик, вот наш Донбассик. У нас есть бывшая Украина и Украина. Интересно какая. Ладно, я сейчас хочу сделать такую вещь, чтобы наша бывшая Украина Чтобы мы ей набрали войск больше. И сделать так, чтобы Россия воевала против этих двух уже стран. Но при этом она была в мире с Донбассом. Сейчас попробуем это сделать. Мы сейчас возьмем. Сделаем вот такой вот один пиксель. И поставим время на паузу. Вот. И мы должны его были вот так сделать. А я смотри, какая тут паскалка. Все. И у нас теперь идет война против Украины, а против бывшей не идет. Да, все из-за одного, потому что. Да, мы с ней в мире. Да, а вот Украина не воюет с бывшей. Она Значит, в мире с ней. Мы должны делать так, чтобы она была против Украины. Поэтому мы сейчас попробуем это сделать сейчас. Вот все. И поехали. Поехали. Мы сейчас нападаем на украинцы все это все воюет с... украина воюет со всеми и потихоньку украины ухватывают территории пытаются по крайней мере если они захватят территории так надо Росси... О, они уже сами идут на россию украинцы пошли на россию Начали всех расстреливать. ё -моё. Сейчас. Бывший. Ой-ой-ой. Украина забрала себе Донбасс. Печальненько, печальненько. Но мы не сдаемся им. Снова делаем такую пакость. Снова отсоединяем наш Донбас. Потому что нам нужен Донбас. Да и мы берем просто его и отсоединяем. Все. Продолжаем войну с Украиной. Все, мы продолжаем войну с Украиной. Почему-то они хотят наш Ниж Нижний Новгород, кстати. Почему в Москве меньше чем-то? Так. Так, мы сейчас возьмем и здесь проложим дорогу, потому что чувствую они а тут все, чтобы Украинцев дал проход там и так далее. Ну и все, и смотрим. Ну, собственно, я думаю, что на этом мы закончим. У нас сейчас вы видите какие результаты. То, что наш э, Донбасс, вот я сейчас его, да блин, какой дом, Донбасс, вот, все, он у нас, это бывшая территория Украины, которая с миром, с Россией, но против Украины, да, ну и мы уз узнаем результат битвы уже в следующей серии, ну а с вами был как всегда Пиксет, всем пока.